Когда я однажды сказал своему другу, что я занимаюсь лоббированием, он сказал, я знаю, что это такое. Это когда человек бьется лбом о стену до тех пор, пока либо лоб не треснет, либо стена не треснет. Вот так. Ну, я сказал, конечно, нет. А потом подумал, ну, в этом что-то есть. Лоббирование произошло от английского слова «лобби», что означает «кулуары» или «вестибюль». По сути, холл первого этажа, какого-то крупного здания, например, Здание парламента, здание правительства или здание крупного отеля, где депутаты и чиновники встречаются с обычными людьми, такими как мы, для того, чтобы эти обычные люди рассказали депутатам и чиновникам ну, то, что нужно сделать на государственном уровне. То есть лоббируют свои интересы. А лоббирование или лоббизм — это одно и то же. Ну, в бытовом смысле это влияние на принятие решений вообще. В более официальном смысле это влияние на принятие государственных решений. Ну и, наконец, в более академическом смысле, исследование на эту тему тоже проводится, это влияние на принятие государственных законодательных решений, то есть влияние на принятие законов. Кто такой лоббист? Ну Вот вы видите адвоката. Это человек, который защищает интересы своего клиента, конкретного человека в суде. Вот вы видите лоббист. Он защищает интересы своей отрасли, либо социальной группы, ну, либо какой-то темы абстрактной перед парламентом, перед Конгрессом, перед законодательным органом. Оба они защитники. Откуда берутся лоббисты? Ну, это бывшие депутаты, которые либо вышли на пенсию, либо им захотелось как встряхнуться и защищать интересы клиентов, не заниматься. Такой вот, видимо, скучный на вид этого представителя работы. А также это профессиональные агентства, которые созданы часто бывшими депутатами, либо политологами, юристами, вообще людьми, которые в этом долго варятся, изучают интересы разных клиентов. Это крупная коммерческая компания. Ну, например, в России «Роснефть». Газпром, крупная компания, которая имеет свой отдельный отдел лоббистский, так называемый Government Relations отдел, то есть отдел по связям с органами государственной власти, и который больше ни с кем не объединяется, напрямую лоббирует в парламенте, в правительстве свои интересы. Но если компании поменьше, там автомобильная отрасль или вот там союз промышленников-предпринимателей объединяет много разных компаний, то они объединяются в отраслевой союз. И таких союзов тоже несколько, куда входят разные компании, иногда из одной отрасли, иногда из разных отраслей для того, чтобы лоббировать свои какие-то общие интересы, например, в области налогов. А, Но ну также ученые, общественники, граждане тоже являются лоббистами. Ну, Например, гипотетически. Вот вы видите тут девочки, мальчики, они переливают что-то в мензурках, и вдруг депутаты подумали, что переливание из мензурок приводит к геморрой или бесплодию. Вот. Они думают, что за фигня, какая хрень, да? надо это отменить. И они идут и начинают доказывать, вот по нашим научным исследованиям мы тут доказали, вот наш мета метанализ. Все это значит нормально, можно переливать из бензурок, ну и соответственно лоббируют. Но ученые занимаются наукой в основном, поэтому под конкретную задачу создается общественная коалиция разных общественных организаций, научных организаций, конкретных людей. Ну и можно все лоббистские субъекты, то есть те, кто лоббирует, разделить вот на такую табличку простую. Там еще не хватает объема, но это уже за кадром. Коммерческие, некоммерческие, специализированные, не специализированные как я говорил, специализированные коммерческие компании и союзы, не специализированные агентства, которые помогают всем, кто к ним приходит. Некоммерческие – это группы коалиции под конкретную задачу, либо целые движения, которые могут лоббировать разные общественные, научно ориентированные интересы, да, темы. Какова мотивация помочь вам? Ну, то есть, Какая мотивация будет у человека, к которому вы придете, к депутату-чиновнику, принять то решение, о котором вы его просите? Ну, естественно, это общественное благо. Хоть термин довольно расплывчатый, чтобы это ни было. Но вы приходите с тем, что вы объясняете, что это необычайно правильно. Это может быть снижение смертности, может быть в каких-то случаях повышение рождаемости, может быть снижение налогов, может быть еще что-то. Ну, то есть что-то измеримое, то, что на ваш взгляд и на взгляд человека, которому мы это говорите, приводит к каким-то позитивным результатам. Конечно, может быть депутат вообще наплевать на общественное благо, ну разные бывают люди, но возможно этот законопроект, эта реформа может быть очень популярной, и по опросам общественного мнения за нее там голосуют там, 60, 70, 80 процентов. В этом случае человек, к которому приходите, понимает, что это дополнительный пиар, приняв этот закон, за вас больше проголосуют людей. То же самое журналисты. Написав об этом законе, об этой инициативе, больше людей прочитают, если это популярная тема. Это экспертная информация, может быть, самая сложная, но если вы владеете хорошо научными базами, если это актуально для того, к кому вы приходите, вы говорите, что вы можете на гора выдавать научные исследования, подтвержденные ссылками. Возможно, экспертной информацией будет также информация о том, как устроены общественные организации, кто за что может выходить, там, я не знаю, писать письма, или кто что поддерживает. То есть какие-то знания, которые наверху недоступны. Ведь нужно понимать, что чем выше находится человек, тем как правило, он меньше понимает о том, что происходит внизу. Ну, мое самое любимое это бартер. Вы помогаете с нашим законом, мы помогаем с вашим. Вот, буквально в прошлом году я пришел к одному депутату и говорю: мне вот нужно вот такой вот закон принять. Все ему объяснил. Он меня отправлял несколько раз, потом говорит: ну ладно. Но ну вот тебе мои 20 законов, вот те список, давай их тоже распиши и, там, соответственно, ну точнее, подай. Я посмотрел, пять из них я отмел как несостоятельные, 15 мы расписали пакет соответственно, документов, там, да, пояснительный записк, проект закона ну и так далее. Все необходимые документы и пошли в известную 201 комнату в Государственной Думе, куда все законы, законопроекты приносят с такой стопкой, с компакт-дисками, все у нас по старинке в России. И потом тетенька, которая нас принимала, смотрела и спрашивала, что это такое подпись депутата, что она черной ручкой, это непонятно, может быть это ксеркс. Нет, говорим, все нормально. Лоббизм бывает, ну, можно разделить в целом на две такие огромные категории: это прямой и непрямой лоббизм. Нужно понимать, что очень многие законы в принципе не имеют никакого конфликта интересов. Ну, то есть один из там, моих самых простых кейсов – это одним письмом внести изменения в трудовой кодекс, который абсолютно никого не задевает. Ну, практически техническая правка, практически, да? Но таких ситуаций все-таки не так много. Ну, крупные реформы, они э, не лоббируются напрямую, просто это невозможно сделать. Вы пришли к депутату, он посмотрел, покрутил, говорит, нет, я это не буду делать. Вы уходите, и вдруг он выглядывает на улицу, а там люди уже собрались вокруг. И он смотрит, а что это у людей такое на плакатах. Потом поднимает эту бумажку, с которой вы пришли, а там написано то же самое, что на этих плакатах. Говорит, ну интересная какая тема, сколько людей собралось. А это уже не прямой лоббизм. И тогда он уже понимает, что да, тема, наверное, более стоящая, чем он думал. Пример э, прямого лоббизма хорошо расписан в «Симпсонах», 14 сезон, 14 эпизод. Когда над домами «Симпсонов» летали самолеты, мешали им жить, спать. В общем, им было очень тяжко, и они не брали ни сми никакой аргументации особенной у них не было кроме этой проблемы над головами они пошли в парламент и благодаря некоторым серым даже черным порой манипуляциям добились того что этот закон о запрете полета над домами был принят. в связи с этим мне часто говорят то что лоббирование коррупции это одно и то же. Ну то есть, когда я прихожу и рассказываю лоббирование, часто говорят: "Ну лоббирование это что то такое подковерное, все черное, ну как бы грязь какая-то политика, да?" И, ну часто мне говорят, что вообще-то лоббирование это когда ты берешь чемодан с деньгами, приходишь депутаты, и лоббируешь. вот примерно так. Ну давайте с вами сразу договоримся, что подкуп и, ну это как бы это неправильно, это запрещено законом и незаконная слежка. Ну и вообще надо понять, что все что угодно может быть законным или незаконным. Ну, например, бизнес. Например, программирование, да, если это хакинг. Например, даже секс. Но ну, не в данном случае, это просто панда делает массаж панди. Лоббирование — это ремесло, это искусство и это, наконец, универсальные технологии, как добиться справедливости, как просто быть субъектом власти по-настоящему, как в Российской Конституции, то, что мы являемся, собственно, властью. Как лоббировать законы, все-таки ответим на вопрос. Ну, вот перед вами пример непрямого лоббизма, это реальная история. На фотографии Роза Паркс, простая афроамериканка в Соединенных Штатах Америки, жила в городе Манговере. В середине прошлого века была дискриминация. И автобусы возили белых и... Ну, темных граждан в разных местах. То есть там были для белых места и для черных. И она села на место для белого, подошел белый мужчина, потребовал ее встать. Она не стала повиноваться этому требованию, он подал на нее в суд, выиграл суд, на нее наложили штраф, но она в итоге подняла огромную кампанию, и они вместе с Мартином Лютером Кингом, известным борцом за права людей, подняли огромную кампанию. Что они сделали? В городе Манговере жило 70% афроамериканцев. Эти 70% просто перестали ездить на автобусах. Они стали ходить пешком. Они так ходили пешком целый год. Но вы представляете, через год суд постановил, что дискриминация незаконна. И, и конечно была огромная победа, но что делать, если у вас нет 70% рассерженных граждан? Вот представляете, если вам нужна федеральная реформа, в России 140 миллионов, плюс-минус, 70% около 100 миллионов, которые не могут не то, что выйти, там, ну, сделать какое-то одно действие даже. А, ну, тогда есть технология. По крайней мере, мой опыт подсказывает то, что есть, по крайней мере, 4 простых шага, как добиться результата. Но мне часто говорят, что давайте все-таки потратим все силы на ченчорк, например. Петиции — довольно и популярные меры для того, чтобы что-то лоббировать. Но давайте посмотрим, насколько это эффективно. Типичные победы на ченчорк. Больницы не будут препятствовать посещению близких в реанимации. Сбербанк не будет забирать квартиру больной раком Светланы. Ветеран Великой Отечественной войны получил положенное ей по закону жилье. Поликлиника для бездомных людей в Москве сохранена и так далее. То есть э, инициативы, которые были приняты, реализованы, э, это инициативы, которые и так должны быть приняты, реализованы, без всяких петиций, без всякого лоббирования. Ну хорошо, мне говорят, но ну, черт, это типа да, заморская какая-то история. А вот у нас есть наш российский патриотичный, э, российская общественная инициатива, Рой. Как насчет Роя? Типичные победы на roy.ru: запретить увеличение звука при рекламе на телевидении за инициативу на 10 тысяч голосов, а я напомню, для того, чтобы было принято, ну, чтобы было вообще рассмотрение инициативы, нужно брать 100 тысяч необходимых голосов. Но инициатива была принята. Вести на пешеходных пешеход... переходах диагональную разметку зебры. 400 с лишним голосов из 100 тысяч необходимых принято. Упростить, и вот мое любимое, да, упростить судебную процедуру сноса самовольных построек на государственной муниципальной земле. 478 голосов принимается, шикарно все, федеральный закон принято. Ну, мы с вами понимаем, что когда э, какие-то резонансные реформы, инициативы, ну, когда интересы народа сталкиваются с интересами капитала, то капитал поступает примерно вот так вот порой. Да, принес петицию. Какая мягкая петиция, да, ну, порой подтирается ей. Но как же все-таки пролоббировать полезный закон? Как все-таки добиться результата? Как я говорил, четыре есть простых шага, которые, судя по наблюдениям, приводят к успеху. Первое — это железная логика. Это ваши аргументы, отсылки к научным исследованиям, к статистике, к опросам общественного мнения, к уже принятым документам, каким-то законам. Это много людей. Если реформа предполагается общенационального масштаба, то эти люди должны быть... Примерно равномерно быть по всей стране. Это, наконец, выход на СМИ. У вас нет 70% людей, но об этом должны увидеть как минимум 70% людей. Да, то есть это телевидение, радио, газеты. И, наконец, контроль принятия закона. Проконтролировать его в парламенте. Возьмем какой-нибудь гипотетический пример. Ну вот какой, например. Ну, например, вот мы видим код Барсик. Он идет по дороге, с ним все хорошо. И вдруг он узнает, что его друг Мурзик попал в аварию. Его сбила машина со смертельным исходом. Трагедия. И тогда кот Барсик идет к своей бабуле, хозяйке, и говорит, бабуля, моего друга Мурзика сбила машина, надо что-то делать. Надо защитить котов. И тогда бабуля идет к другим бабулям. Они говорят, надо защитить котов. Давай защищать котов как? Защитим котов? Защитим, конечно. Тогда они думают, но ну, давай мы... Сделаем, чтобы они были заметны на дороге. Например, нацепим красные отражательные элементы. И пролоббируем это так, чтобы все по закону должны вешать на своих котов эти светоотражательные элементы. Коты же должны быть защищены. Ну, конечно. Тогда что они делают, эти бабули? Они понимают, что им нужно собрать аргументы, научные исследования, статистику, опросы общественного мнения, официальные документы. А в нашем случае, ну, например, они узнают гипотетически, что коты оказывают сильный психотерапевтический эффект. Есть так называемая кототерапия. Да? Например, они из статистики узнают, что каждый год погибает 1501 кот. Это сильная цифра, да? то есть нужно что-то делать. И, наконец, по опросам FOM, в ФЦИОМ, ЛЕВАДА, еще не знаю каким опросам общественного мнения, 80% выступает за защиту котов и вообще за ваш закон. Согласно закону номер 13, пункт 6.6, с котами должно быть гуманное обращение. Дальше, что делают эти бабули, команда, коалиция в защиту котов? Они понимают, что им нужно собрать людей. Это общественные организации, клубы, это ученые, эксперты, это журналисты и политики. И, наконец, они находят общенациональные движения за права котов. На какую-нибудь региональную кошачью лигу. Конечно, дальше потом Луи Пастер и Чарльз Дарвин выступили за поддержку их законопроекта и сказали об этом публично. Журналисты сделал эфир на ТВ, другой, статью в газете, два депутата согласились продвинуть их законопроект. Потом они понимают, нужно же освещать в СМИ, что они делают. да? Это телевидение, радио, газеты, блоги, петиции, они здесь же тоже, да, в СМИ, и улица. Они убеждают первый, второй, третий канал, выходят на журналистов, чтобы сделать эфир об этом на какой-нибудь топовой передаче в prime time, да, когда все за ужином смотрят. Ведущие газет согласились написать статьи об этом. Блогеры с миллионным просмотром рассказывают об этой проблеме. Ну и, наконец, петиция по всем соцсетям распространяется. Митинги, пикеты, шествия. Ну, конечно, согласованные только. Это очень важно. Ну и, наконец, четвертый этап. Если вы прошли все три этапа, вам нужно написать законопроект, внести законопроект, 201-я комната, как вы помните, если ее не перенесли еще, там такие перетурбации для тех, кто в России, для тех, кто нас смотрит из других стран, сами смотрите, какой у вас кабинет. Вам нужно туда внести законопроект, добиться согласия более 50% депутатов, проконтролировать. Итак, мы пишем закон, группа депутатов вносит закон, возможно, вносить вообще может и министерство, но тут очень важно, что на третьем этапе мы ходим с помощниками, с депутатами и убеждаем еще 50%. Прям идем, идем, вот заходим в комнату, открываем, здороваемся, объясняем и получаем подпись. Идем в другой кабинет. Ну и в общем вот так несколько дней мы ходим или недель, ну как бы, и находим там 450 на два, но 250 человек подписать было бы хорошо заранее, а то ведь пролетит. Ну и, наконец, следим, чтобы не было срыва, чтобы одобрил Сенат, Совет Федерации в России и президент. На стадии принятия закона нужно следить, чтобы закон был принят в благоприятное время. Для нас лето — это время отдыха, а не законов. Это очень важно. Чтобы не затягивали принятие закона, ну, чтобы закон был принят в три месяца. Дело в том, что... Ведь у нас общественные компании, да? и люди в основном все-таки в 99,99% ,99 занимаются этим непрофессионально. И у них тоже есть свои дела, есть фокус внимания. В России для того, чтобы технически принять любой закон, трех месяцев достаточно. Вот. Но если растягивать компанию, то враги опять могут налететь, и будет реформа опять переложена, отложена на следующий год. И так следить, чтобы было все принято за три месяца чтобы не было перегруженности, чтобы не был этот закон в непопулярном пакете. Конечно же. То есть он должен совершенно отдельно идти, за него совершенно отдельно должны голосовать, как за самостоятельный законопроект. Ну и, наконец, чтобы не было спойлеров, законов оборотней. Ну, спойлеры — это не тогда, когда вам рассказывают, что дальше будет в сериале, как вы понимаете. Да, спойлер — это когда вы внесли хороший ваш... Законопроект такой мягкий и пушистый. Вот там вот зеленые две полосочки – это вот регулирующие меры, от которых, собственно, все зависит. А то, что выше, но ну, это как бы вот правильный хороший текст, который вот полагается. И там код нарисован, да. И кто-то вносит такой же похожий законопроект почти, тоже код нарисован. Там, ну я шучу, там нет картинок, но там название такое, там все хорошо, но нет вот регулирующих мер внизу. И если вы напрямую не направляете на конкретный законопроект с конкретным номером, датой, то люди могут перепутать, и журналисты могут перепутать, всякое может быть, то есть примут не то, что нужно. Нужно следить, чтобы не было спойлеров. Ну и, наконец, подытожим. Если у вас есть железная логика, хорошие отсылки к статьям, к мета-анализам, к научным исследованиям вашим, железобетонная статистика, опросы общественного мнения, которые... Общественное мнение, которое смогли, возможно, поднять, которое было опущено, ну, то есть внизу, а вы его нагнали, да, своей же аргументацией. Если у вас есть много людей по всей стране, если вы вышли на СМИ, постоянно журналисты об этом пишут, показывают эфиры, и если вы контролируете принятие закона в парламенте, то рано или поздно вы сможете сказать, мы это сделали. Спасибо большое. Насколько я знаю, в США, допустим, ну, в западных странах, в европейских странах частично, ну, я про правовую основу у нас лоббирование в России, хотела бы спросить. То есть в США это жестко регламентировано, есть законодательство, там большой пакет законодательства. В Европе частично 50 на 50. В России как таковое нет лоббистских законов то есть ну, законов, регламентирующих лоббирование. Закон о коррупции — это полная байда, дырявый, как не знаю кто. Ну просто приносить деньги, понятно, у нас. вот Мы хорошо там идем на лоббирование. По факту, есть ли законы? А то вот сейчас Жириновский выдвигает интересные очередные законодательства. Ну, проекты жуткие, на самом деле, очень жуткие. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Я когда прихожу на всякие лоббистские мероприятия, вот, там люди совершенно другого, ну порой мировоззрения, то есть не научно ориентирован, ну просто лоббисты. Да? То есть у нас совпадение только в этом. Вот. И очень часто поднимают вопрос, что вот у нас реформа закона о лоббизме, вот у нас реформа закона о лоббизме. Но у нас действительно нет закона о лоббизме. Ну, лоббизм — это такое как бы, явление, которое существует всегда. Это одна из древнейших профессий. Может быть, вторая после первой, но не по смыслу. Но не в этом смысле. Да? <смех> ну, Кто-то совмещает, ну, есть законы, есть незаконный лоббизм, есть всякие серые технологии. Вот. Но на самом деле как бы, закон о лоббизме должен как-то защищать лоббистов. Вот, например, если будет принят закон о лоббизме, я в принципе за. Потому, почему? Потому что я абсолютно чисто прозрачен, незаконный метод не использую. И я бы хотел, чтобы я конкурировал ну, так же со всеми, чтобы не было тех, кто ну, незаконными методами может как бы, там шурудить что-то под ковром. Но это как бы с одной стороны, почему это хорошо, если он будет работать. С другой точки зрения, по-моему, то ли в Америке, то ли в какой-то европейской стране, там ты как бы регистрируешься, ну, организацию свою, это неважно какой даже. Если она хочет зайти в парламент, это может быть ООО «Ромашка», это может быть пиар-агентство, это может быть общественная организация, фонд, неважно. Если она хочет зайти в парламент, она регистрируется. После этого она спокойно входит в парламент. Вот С этой точки зрения мне бы очень был полезен закон о лоббизме, потому что вот это вот чехардас, то у тебя разовый пропуск, то у тебя снова разовый пропуск, то у тебя на три месяца, то у тебя, наконец, помощник депутата, корка, всем показываешь и проходишь, потом депутат куда-нибудь улетает в общественную палату, и ты опять без корки, опять по разному ищешь кого-то. Но это не очень удобно. Поэтому если вот это вот поможет упростить, да, то есть меня видит, когда я зашел, там, кому я зашел. Окей, я вообще полностью согласен. Да. Но сейчас это из-за того, что очень много тех, кто против да, такого законопроекта, закона. закона из-за этого вот эта чехарда долго идет. Но у нас такого закона нет. в Америке. Законопроект закон уже есть. Я как бы не Но, ну, то есть он есть, он был Но в другом я просто виде. Я не наблюдала такого. Я не мониторил последнее время. Просто я это вижу на круглых столах разных лоббистских организаций. Периодически вносится какой-то вариант законопроекта, и он откладывается. Ну, вот по опыту, на следующий год. Если у нас соберется какая-то коалиция за этот законопроект, за этот закон, да, мы можем попробовать какой-нибудь вариант, удобный для нас, пролоббировать. Я только за. А можно не. Почему на персоналы всей страны в виде вас, таких прекрасных лоббистов, не могут пролоббировать закон о лоббизме? Больше рекурсивных вопросов. Отвечу покороче на этот раз. Но я не сдавался этой целью, потому что на самом деле мое личное неудобство, оно так сложилось, это не самое главное для меня. То есть если это мне чем-то поможет, ну как бы, ну это отложенный шаг. То есть либо я буду, например, бороться за какие-то здравоохранные да, законы. Прямо сейчас, возможно, я спасу сколько-то сотен или тысяч людей, да, либо я буду бороться за свое удобство. Ну, понимаете, в чем дело? Это всегда командная работа. Вот если вам это интересно, да, и вы еще видите людей, кому это интересно, я с удовольствием ну, войду в эту коалицию, вместе будем лоббировать. Ну просто это зависит от того, что кому интересно. Да, то есть просто я этим вопросом не занимался. Но если мы вместе этим займемся, то окей, может быть, мы пролоббируем. Вообще лоббизм это, как вы, наверное, смогли заметить, не очень пока еще популярная тема. Моя вот личная задача, одна из задач, первая задача это принимать сильные здравоохранные меры, которые помогают снизить смертность. И второе, это популяризировать лоббирование так, чтобы простые люди занимались лоббированием, защищали свои интересы вместе. Вот только от нас это все зависит. Следующий вопрос… Здравствуйте, а вы можете привести несколько proof of concept, то есть, как бы какие-то примеры, которые, как вы говорите, там собрались бабушки, вышли на митинги, потом их снялось в СМИ, потом добрый депутат увидел, как бы поставил печать, и теперь мы живем значит, с хорошим законом. Потому что вот когда вот я вас слушаю: с одной стороны, вспоминается сериал Карточный домик первое, что про значит, вот все эти вот лоббистские штуки. А второе когда вы рассказываете про СМИ и государство, возникает вот второй логичный вопрос: что как бы в нашей российской реальности, когда СМИ очень сильно завязаны на государство, не очень верится, что можно войти в СМИ, если заранее не будет как бы какого-то одобрения оттуда, а если не будет одобрения оттуда, когда ты не войдешь в СМИ, получается какой-то замкнутый цикл. Поэтому хочется как раз от вас примеров, которые бы этот цикл разрывали. И как бы вот. Спасибо. Прекрасный вопрос, но вот как коротко ответить, это уже вот... Скажем так, никакого ну, замкнутого цикла на самом деле нет. То есть, наше представление о том, что власть это вот три человека или пять человек или один человек, неважно, которые вот за всеми следят, это из чего-то религиозного, извините. На самом деле этих людей гораздо больше, групп интересов гораздо больше. И если мы совсем уж не лезем в оппозиционность, да, вот в противодействие, да, а мы занимаемся конкретными реформами, то вы запросто можете там в газетах печататься, выходить даже на первый канал. Ну, то есть это просто практика. Ничего не мешает этому и ну как бы то есть, ну, если не заниматься вот такой прям политикой-политикой, да то есть противодействием каким-то. Примеры какие-нибудь такие вот. Значит, жизненные. насчет примеров, ну, как бы мои кейсы, ну, как бы вообще лоббирование такая плохо изучаемая вещь, потому что очень много делается в, в тени, даже не специально, а просто ну, в, силу, в силу того, что, ну, в силу своей природы, я не знаю, если не публиковать каждый свой шаг в Инстаграме там или где-то, а у меня на это просто, ну, я просто забываю даже, да, там, публиковать многие вещи, то... Несмотря на то, что я абсолютно прозрачный готов там рассказывать. Вот. Но я могу за себя сказать, да, вот какие там кейсы у меня. Ну Вот известный, например, и многим нелюбимый антитабачный закон, принятый 23 февраля 2013 года. Я его лоббировал с 2008 года, 5 лет. Да, все, кто курит, можете мне передавать привет, привет и тихо меня ненавидеть. Вот. Закон против спайсов. Его заканчивал другой человек, финишировал. Я его начинал, там мы в ФСКН заходили, объясняли все. Я там документы вообще в общественном совете Иванова, когда, он еще, когда еще ФСКН был, когда еще Иванов, Иванов был в ФСКН. Вот. Некоторые регулирующие меры по алкоголю. Тоже передавайте мне пример. Например, ночной запрет на продажу алкоголя. А Кстати, в Москве… Мы же не просто… Я отсюда не выйду. Прекрасно. Ну, на самом деле в Москве по оценкам… У ВД по городу Москве снизилась преступность в ночное время на 24% через месяц после этого закона. Ну и еще несколько разных кейсов. И как бы все, все это делается вот по, по такой же логике. Я надеюсь, я ответил на ваш Спасибо. вопрос. Лусинэ. Сергей, ну, поддерживаю тебя в твоих начинаниях. Хотел бы еще прокомментировать, что есть уже союз лоббистов, и сейчас формируется профессиональный стандарт по лоббизму и общеобразовательный стандарт. И, конечно, вот кое-что скажу. Нужно различать интересы личности, семьи, общества и государства. Они не одно и то же, и общество, интересы государства могут отличаться от интересов общества. И поэтому тема Сергея – это как раз… Вот, консолидировать усилия и общественных организаций, где защищать интересы личности, семьи и отстаивать именно э, вот эти интересы, потому что мы видим дисбаланс между бизнесом, лоббирование бизнеса, между э, как государство лоббирует свои интересы. Поэтому вот здесь мы должны консолидировать и поддерживать Сергея. Вот, Сергей, какой сейчас кейс, можешь ли ты смоделировать и обозначить приоритеты от твоих инициатив на сегодня? То есть что входит в твой кейс сегодня с точки зрения вот тем по лоббированию твоих инициатив? Ну, да, спасибо за вопрос. Все очень кратко. Ну, Во-первых, хотелось бы навести порядок в лекарственной сфере, а именно в гомеопатии сначала. Вынести гомеопатию из лекарств, вообще запретить государство финансировать гомеопатию. Там тех тендеров я насчитал там за прошлый год только несколько десятков на миллион рублей. Ну вот, соответственно, нужно это запретить всячески и запретить ну, преподавать, обучать гомеопатию. Вот. То есть вынести это в сферу астрологии, там чародейства и прочего. Второе, на самом деле мы могли бы стать супердержавой по сельскому хозяйству, если бы мы развивали ГМО, если бы наши НИИ получили бы больше прав, если бы простые фермеры, лаборатории сейчас не очень дорогие, кстати говоря, могли бы изобретать и выращивать персики, там чуть ли ну, не в Антарктиде, но вот в северных широтах там выращивать персики, абрикосы. Это было бы круто, мы продавали, мы бы завалили весь мир фруктами. Очень сладкими, вкусными, только потому, что там будет модификация генов и защита, соответственно, этих фруктов от холода. Это было бы очень круто, если бы… Но этот проект у меня пока лежит, то есть я его так напрямую не начал. Я очень давно хочу взяться за реформу образования. Но это настолько глобальный проект, глобальный, чем там, защита от гомеопатии или развитие ГМО, я вам скажу, что я пока жду вот, коалицию, чтобы включиться в качестве креативного, там, не знаю, какого-нибудь человека и вместе это лоббирует. Это всегда командная работа, особенно понимая, что у нас нет там, краудфандинга, фандрайзинга или чего-то такого. У нас нет, у нас бизнес не финансирует, нет. Да? То есть это общественно пока это не финансируется, это может быть только усилиями многих людей. Или усилиями какого-то количества людей, которые готовы системно этим заниматься. Вот да, спасибо. Я вот хотела бы спросить: ну, вот ты рассказываешь о том, как лоббировать для того, ну вот первое, что было, да, чтобы была какая-то польза, да. А как вообще пролоббировать в личном отношении? Вот, например, если с человеком неправильно, нечестно поступили, да, например, как ему со своей ситуацией, личное лоббирование или как это назвать, Вот пойти до органов для того, чтобы достучаться до истины? Вот как ему быть? Ну, тут вопрос, ответ на этот вопрос начинается с адвокатуры, вполне классической, да? то есть если нужно сначала, если человеком неправильно поступили, то это, ну, суд, я, дело в том, что я не юрист, вот на самом деле даже не адвокат, но насколько я понимаю, там есть суд первой инстанции, второй инстанции, да, апелляционный там и что-то еще, да? то есть это нужно брать обычного классического адвоката, который защитит его права и интересы в суде, да, вот. Лоббист тут пока не нужен, но есть и другие ситуации, действительно, когда, например, законы несправедливые, по которым ну, человека как-то осудили, да? или, например, законы хорошие, но, например, человеку подбросили наркотики, да? он занимается политической деятельностью, ему подбросили наркотики, и как по бумагам вроде у него наркотики. И вот тут вот, ну как бы, может просто не, ну, недостаточно быть адвокатуры классической, да. Здесь уже, если мы понимаем, что это честный человек, и нужно стать на его защиту, то все вот эти вот шаги, которые описаны, они могут работать. То есть у нас документы, аргументация, да. У нас много людей, которые его поддерживают. Мы говорим об этом в СМИ, и мы добиваемся того, чтобы его выпустили, и оправдали. У меня к вам необычный вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда наши отечественные лоббисты начнут бороться за легализацию марихуаны, простите. Обычно хочется в этот момент сказать следующий вопрос, но чем тебе отвечу, что ли? Надо изучать, просвещать людей, наверное. Тут, как бы, такая история, что нужно пока, чтобы фактологические данные просто дошли до как можно большего числа людей для начала. Да, спасибо за лекцию. Я хотел бы дополнить, кое-что, для слушателей, для аудитории, а потом задать вопрос: значит, дополнить я хотел то, что вот мы. Вы озвучили методы лоббирования, да, четыре шага, которые, в общем-то, заключаются в том, чтобы создать каскад доступной информации, чтобы все видели, что проблема актуальная, что люди ее поддерживают, что это все здорово. А, Но ну вот начиная с самого этого пути, создания каскада доступной информации и нисходящей заканчивая отдельными методами убеждения тех, кто принимает законы, тех, от кого это зависит, да, апелляция там, к пользе, апелляция к тому, что вас будут там, репрессировать, если вы не примете закон, или что ваша партия его поддерживает, что это выгодно вашей группе, а, аргументами вроде того, что мы да, заказали исследование, какой-то опрос, и наша компания провела это исследование, вот результаты и прочие подобные вещи, все это мы находим в учебнике по теории аргументации. Мы находим в нем раздел «Уловки», «Методы обмана» и «Манипуляции», и он прямо отображается на методы лоббирования и шире на методы политического влияния. Вот это… Я бы хотел такое дополнение, чтобы у людей, у слушателей осталось. А вопрос такой… Вы сказали, государство лоббирует свои интересы, и, возможно, эта процедура как-то технически отличается от описанных вами ситуаций, когда интересы лоббируются кем-то нестоящим в государстве, не представляющим верхушку власти. Как это будет выглядеть тогда? Ну, очень просто. То есть я не различаю. То есть всех, кто влияет на принятие решений государственных, я всех называю лоббистами: президента, министров и тех, кто заходит в парламент, типа нас с вами. Вот. Ну, конечно, влияние всех разное, это нужно понимать. И президенту, ну, может быть, или министру какому-то достаточно позвонить. И там уже пойдет уже цепочка вся. Да? И не обязательно там будут СМИ, может быть, да, не обязательно, может быть, там и аргументация-то какая-то будет. Но вот надо почему-то что-то пролоббировать. Да? Вот, поэтому, конечно, будет отличаться вот именно тем, что я только что сказал. И, в общем-то, наша задача, наверное, контролировать этот процесс для того, чтобы ничего мракобесного, научно необоснованного ну, не проходило. Потому что, ну, будем откровенны, конечно, чем выше человек, тем больше у него влияния, как обычно. Вот хотя, опять же, дружеские, такие неформальные связи, они часто значат и больше, чем формальный какой-то пост. Вот. Нужно бросать связями, нужно постоянно общаться с депутатами, чиновниками, сенаторами. Вообще сколько у нас депутатов? 450 в России, сенаторов там что-то около сотни, губернаторов. Это меньше тысячи человек. Что у нас не найдется тысячи человек, что каждый из нас не возьмет одного человека, просто не познакомится, не станет общаться. Ну, конечно, может, но мы это пока не делаем. Вот. А если бы мы это делали, то мы бы понимали, что происходит в государстве, и уже смогли бы общаться в кафе там или еще где-то, ну и как бы просить не продвигать плохие меры, а продвигать вот эти хорошие, ссылаясь на, естественно, неизыблемые, существующие на данный момент научные исследования. А у меня к тебе следующий вопрос, Сергей. Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что ты хочешь популяризировать лоббирование, чтобы этим занималось большее количество людей, но в процессе, когда ты описывал, кто, кто же такой лоббист, у тебя фигурировало, что вот это, как правило, бывший депутат вот, и, либо какой-то бизнесмен. То есть может ли... Являешься ли ты бывшим депутатом или бизнесменом? Это вот такой интересный вопрос. А второе – это то, как обычный человек, который, там, я не знаю, учительница по биологии, вот, может э, начать заниматься подобной темой, если ну, и, ну, вот любой обычный человек, да, там продавщица в магазине. И вот э, если конкретнее у тебя первый этап в этом процессе это вот написание самого законопроекта. Э, есть ли какие-то достаточно доступные людям нормы и ну, какой-то алгоритм действий, вот, чтобы… Вот я хочу написать законопроект, куда я иду, где я ищу в какую-то информацию, мне нужно какой-то бланк пойти взять, скачать какую-то форму. То есть как происходит вот это и достаточно ли это просто, либо нужно обязательно искать лоббиста, юриста, адвоката, кого-нибудь себе в помощь хороший вопрос ну вот как раз задавшись этой проблемой я в свое время пользуясь случаем да, минута саморекламы написал книгу лоббирование от а до я где я попробовал по шагам описать вот все эти там четыре шага и где документы искать и где что и как общаться и что делать вот. хотя мне говорили что книга не такая простая и не включает все вот прям вот до детально ну, до но не разжевывать настолько хорошо насколько бы это нужно было там условно ну, домохозяйки Поэтому ну, я надеюсь, что я формализую еще лучше в будущем этот процесс. Да? Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы мне это скорее сделать, нужно, чтобы кто-то что-то начал, ну, попробовал что-то лоббировать и просто, если не получается, задавал бы мне вопросов. И мы бы вот могли, например, в таком диалоге. То есть вообще ну как пишите вопросы, там вот, сейчас у нас закончится мероприятие, пишите мне в ВКонтакте, в Фейсбуке. Потому что на самом деле лоббирование – это все-таки очень широкая сфера. Я не могу сказать, что зайдите там в Пабмед и наберите, да, в случае с каким-то количеством законов, например, если мы говорим о гемоэпатии, там, ГМО или какие-то такие, ну, такие хардовые, твердые научные темы, естественно, научные, то, да, окей, вы начинаете с исследований. Причем не обязательно вам сразу залезать в там PubMed или Science Direct. Ну, например, есть книжки о Сказанцеве, где на эти все холиварные темы злободневные, разбирает и ссылается тоже, прикладывает ссылки на исследования. Начинать нужно с этого. Нужно просто начинать, ну как бы, куда идти. Потому что если этот момент пропустить, то будет очень плохо, люди борются порой за противоположное. Вот. А по поводу, ну как бы, на следующий этап, да, то есть набрать людей, найти общественные организации, я не знаю, вбить в Яндексе, в Гугле, а, ну, Название темы и еще там общественные организации, например, словосочетание. То есть, ну, я не знаю, там, ГМО, там организации, условно говорю, вряд ли такие есть. Но на каких-то исследователей можно точно выйти таким образом, да, там, или там эксперт по и просто знакомиться с этими ну, экспертами, людьми, если вы понимаете, что они за то же самое ратуют, как-то объединяться. Это второй этап. Да, и находить ну, как можно больше деятельных людей. Третий этап, соответственно, звонить, на, если вы видите нормальных журналистов, каких-то вам понравились, найти в Facebook этого журналиста, ВКонтакте, позвонить в редакцию, чтобы вам дали номер там или связали как-то. Просто сказать, что вы эта тема интересуетесь, вот у вас группа, команда, и ну, хотели бы пообщаться. Иногда журналистам нужны какие-то акции, вы можете зарегистрировать какой-нибудь небольшой пикетик там на 20 человек, для ну, новостного просто, ну как это называется, ну в общем, чтобы новость попала, да чтобы какая-то новость была, чтобы была какая-то картинка, для новостного прецедента. Ну и наконец уже потом развиваться и дальше уже дойти до собственно, этапы взаимодействия с властью. Тут очень много деталей, которые вот можно еще там, не знаю, целый час говорить, потому что закон тоже пишется определенным образом. Но, ну, по большому счету, я учился в Полях, поэтому я вам рекомендую тоже открыть какой-нибудь хороший закон, только неплохой, не любой, а вот хороший. Антитабачный, например. Там нету двухсмысленности. по крайней мере, ничего такого, что можно трактовать разным образом. Вот. И посмотреть, как он написан, просто структурно. Каким языком, да? пытаться это все осмыслить, проанализировать. Вот Какие там документы есть? На карточке законопроекта, а это можно легко найти на сайте Госдумы, там поиск по законопроектам будет. В этой карточке, когда вы уже откроете, помимо текста законопроекта, пояснительная записка, там будут ответы всех комитетов, будет отзыв государственного правового управления, администрации, президента. В общем, вы это все будете читать, изучать, а потом ну, в, самом, в самом конце вам нужно будет написать два фактических документов и там несколько технических фактических это проект федерального закона и пояснительная записка пояснительная записка это ну, такой популярный текст почему это нужно вот. проект закона понятно остальные технические документы ну они все похожи да там на бюджет не влияет и прочее вот. то есть это, это, эти детали как бы они ну, по ходу уже возникают главное это на самом деле ваша харизма да? то есть там переходить, например, на повышенных тонах общаться, это очень плохо, если вы будете общаться с депутатами. Да, там. То есть есть определенная парламентская этика, которая не позволяет там фамильярность, не позволяет а, какие-то ну, вещи, которые можете позволить там, с своими близкими, друзьями, может быть. Вот. И если вы выглядите примерно так же, как депутаты и чиновники, вот я сейчас выгляжу ну, по-простому. Да? Я думал прийти в костюм, но потом подумал, мне не очень будет комфортно. Вот. Но на самом деле, да, если вы идете в парламент, то придется, наверное, скорее всего, одеть костюм лучше. И быть похожим. Быть похожим и говорить на одном языке.